Вот еще одно святое место. А здесь зимают плату за проезд. <связь> да! Меня знают. Давайте да. вместе с вами. Да. Я уже вас всех да. не узнаю, но рад, что вы меня знаете и смотрите мои. <связь> Блять, это <связь> кончилась.